Всем привет, друзья! В одном из недавних своих видео я самостоятельно сделал светодиодный катафот на своем автомобиле Кирио Rio 4, и так как я использовал катафот от комплектации Premium, то у меня получился небольшой рассинхрон в цвете с основными фонарями, так как у комплектации Premium фонари и сам катафот чуть темнее. Мне это не очень нравится, поэтому я решил записаться в студию детейлинга, чтобы забронировать задние фонари а, темной полиуретановой пленкой. Напомню, что я также уже бронировал переднюю оптику в, у нас в Самаре, в, в студии Аврора детейлинг. На этот раз поедем в другую студию. Называется департамент детейлинга. Соответственно, весь процесс я вам покажу, расскажу, какая пленка будет использоваться. Ну что, поехали. Так, друзья, подъезжаем. Департамент детейлинга находится по адресу город Самара, Московское шоссе, Литра Д. Практически рядом с офисным центром Скала. Да, так как машина грязная, ее нужно предварительно помыть, поэтому заезжаем на мойку. Клеить фары будет мне сагид. Сагид, давай рассказывай, что ты делаешь сейчас. Так, мне... После мойки машины, да, вот ты сейчас обрабатываешь фары. фары к бронепленкой полиуретановой. Надо вымыть всю грязь и поскрабить фары, чтобы было все красиво. Отлично. Вдвоем всю грязь, которая может при оклейке стечь под пленку. Чем меньше грязи, тем лучше результат. Так, сейчас я подъехал уже на оклейку. Кстати, если присмотреться на задние фонари, то они уже поцарапанные. Непонятно, откуда здесь царапаны. Здесь никакого воздействия на них нет. И сейчас мы хотим отполировать это центральный катафот, так как он немножко пошорканный, но его также будем обклеивать пленкой полиуретановой. Она будет, может быть, чуть посветлее, чем на основных фонарях, но в любом случае будем подбирать. Сначала будем клеить фонари, а потом уже под фонари подбирать пленку для катафота. сейчас готовим пленку здесь у нас такие вот шаблоны пленка называется Solar Nex Optic Dark grey PPF в общем вот и мы ее и будем клеить сейчас подготовим все вырежем и будем уже заниматься оклейкой да Саги? да а, в данный момент чистим фонари глиной от всяких загрязнений, которые не получилось отмыть дальше после этого будем обезжиривать антисиликоном и спиртом сейчас снимем статическую пыль грязь которая прилипла пока мы готовили обезжиривали фонари пленка вот с таким вот оттенком такого серого цвета серо-синяя серо-синяя да ну все можно клеить Сейчас оба фонаря боковых заклеены здесь и здесь и сейчас будем обрезать излишки пленки Итак, все один фонарь у нас готов излишки пленки срезали вот такой вот у нас получился эффект притемнение ну, мне очень нравится классно получилось сейчас остальные также заклеим и я думаю что Вообще будет смотреться офигенно Сразу прям другой вид получается у автомобиля Есть э, пару нюансов по оклейке с пленкой Первый, э, это не обращайте внимания на оставшуюся воду Потому что она сама просохнет и без следов Если ее пытаться сейчас выгнать э, после оклейки Потому что после оклейки вода набирается в кучу э, Можно испортить пленку и внешний вид еще один нюанс заключается в обрезке. То есть нужно определенное умение резать пленку, потому что можно порезать, кроме как пленку, и сам фонарь. При сдирании пленки будет четко видно след прорезанного фонаря. Поэтому надо все делать аккуратно. И сагит у нас как раз специализируется на пленке, поэтому все делает у нас четко. Так, перешли теперь на фонари на крышке багажника, здесь уже поклеили, здесь идет процесс поклейки. Да, друзья, я напомню, что у меня установлены лет лампы стоп-габарит, что в этом фонаре, что в этом фонаре, так что... Все будет отчетливо видно. Конечно, я по результату еще все фары включу, точнее фонари включу. И посмотрим, как это будет. Но я думаю, что эффект будет нормальный. То есть днем люди увидят то, что я буду нажимать на стоп. Соответственно, фонари будут гореть ярко. Разница особо небольшая, так как сейчас я уже включал. Вот этот фонарь уже у нас притонирован. А вот этот был еще без пленки. И я сравнил, посмотрел, и разница прям незначительная была. Так что все будет нормально. Ну вот готовы еще два фонаря. Здесь. здесь. И здесь. Отлично получается. Сейчас посмотрим, как издалека смотрится. Но ну, вид вообще классный. Остался только центральный катафот. И все. И работа поклейки будет завершена. Ну что, все готово. Смотрите, какой результат. Так вот все получилось очень круто смотрится вообще прям пушка гонка осталось только заклеить пленкой задние противотуманные фонари и будет вообще все отлично смотреться но мы все это запланировали на чуть попозже то есть в следующий раз когда я приеду сюда мы будем заклеивать как раз противотуманки Огромное спасибо Сагиту за то, что он выполнил свою работу качественно. Я посмотрел, вообще нигде никаких косяков не видно. Все четко. Естественно, остались, конечно, пузыри с водой, но это все со временем уйдет. Ну, спасибо тебе, Сагит, огромное. Всегда пожалуйста, приезжай, еще сделаем все работы. Конечно, приедем. Также еще планирую забронировать передний капот, я думаю, тоже в ближайшее время. Вот. Самое такое место, которое подвергается воздействию, то есть может прилететь все, что угодно, образуются сколы и так далее. И чтобы этого не допустить, я, скорее всего, буду как раз бронировать капот. Но это уже совсем другая история, так что в следующих видео... Ну и, конечно же, я забыл вам показать, как будет смотреться с включенными габаритами. Давайте сейчас включу. Вот такой вот вид со включенным светом. Все отлично видно. Если вы переживаете то, что вдруг днем вас не увидит, имея в виду свет или стоп-сигнал, то здесь все с этим отлично. Я поменял, как говорил, лампы на светодиодные. С этим проблем вообще никаких нет. Но вид, конечно, стал вообще совсем другой. Друзья, при искусственном освещении вам могло показаться то, что фары заклеены очень темной пленкой, практически 5%. Но на самом деле при естественном освещении это не так. Если подойти ближе, то можно увидеть как раз у фар красноватый оттенок. Вот так вот это выглядит. Издалека, да, конечно, фары кажутся, что темные. Но это и придает как раз таки такой своеобразный вид данному автомобилю. Ну и, конечно же, нужно будет еще забронировать противотуманные фонари такой же пленкой, чтобы смотрел все гармонично. Так что, друзья, я думаю, что вид отличный получился. Ну что, друзья, все, работа закончена, оклеены полностью все задние фонари, результатом я более чем доволен, смотрится вообще круто, машина совсем теперь обрела другой вид. Если вы тоже планируете бронировать фары с притемнением на своем автомобиле, то однозначно рекомендую департамент детейлинга, если вы, конечно, живете в Самаре. в общем однозначно очень круто получилось. Огромное спасибо Сагиту за выполненную работу. Сделал он ее качественно. Также еще у ребят есть инстаграм, ссылку на него я оставлю в описании под видео. Ну а вы оставляйте свои комментарии, пишите, что вы думаете, как вообще вам результат, понравился или нет, будете ли вы ä, тоже бронировать задние фонари, или может быть уже забронировали. В общем, на этом у меня все, друзья. Всем удачи на дорогах, всем пока.